как облегчить кашель универсальным способом, в зависимости от уровня его возникновения. Это вторая часть серии видео о лечении кашля. В первой части я поделился с вами главным секретом лечения любого кашля. С этим видео вы можете ознакомиться по ссылочке в описании, либо сейчас вот здесь, также появится ссылка. Ну а пока вы разбираетесь с причинами, кашель можно облегчить. Потому что кашель может приносить в жизнь человека немало проблем. При сильном кашле люди ломают ребра, не спят ночами, сходят с ума. Поэтому сейчас я с вами поделюсь универсальным способом облегчения, не лечения, а именно облегчения любого кашля в зависимости от уровня. Но в некоторых ситуациях самый этот способ обладает лечебным эффектом и кашель проходит. Вспоминаем о том, что кашель это рефлекс, направленный на очищение слизистых оболочек. И организм или действительно от чего-то пытается очиститься. Либо в области рефлексогенных зон, где находятся кашлевые рецепторы, раздражена слизистая оболочка. Поэтому, независимо от причины кашля, независимо от уровня его возникновения, если мы будем смягчать, увлажнять слизистую оболочку, то и кашлевой рефлекс будет снижаться. Соответственно, качество вашей жизни будет расти. Существует три основных уровня возникновения кашля. Первый уровень это носоглотка, когда возникает ощущение в том месте, где нос переходит в горло, либо чувство, что там что-то стихает, либо чувство соединения в носоглотке. При этом самым эффективным способом смягчения и увлажнения будет Закапывание, запшикивание соответствующих препаратов в нос. Эти препараты будут стекать в носоглотку и оказывать там смягчающий и лечебный эффект. Самое простое, что вы можете сделать, это увлажнять нос спреями с морской водой, которые продаются в аптеке. Важно, чтобы они были изотоническими, которые по концентрации соответствуют физраствору. Или вы берете сам физраствор, и заливаете его в любой пустой назальный флакон и брызгаете в нос. Увлажняем нос этими препаратами по одному-два впрыска в каждую ноздрю 2-3 раза в день. Более подробно с этим методом можете ознакомиться в ролике, который будет в описании. Ну, либо по ссылочке, которая сейчас появится вот здесь. Второе, что мы можем сделать, чтобы смягчить носоглотку, это закапать масло. Но не любое масло можно капать в нос. Я обычно рекомендую использовать, например, масло Витаон. Бальзам Караваева он хорошо подходит для слизистых оболочек. Или воспользоваться маслом Туи, но то, которое в своем составе действительно это масло содержит. Закапываем масла утром-вечером по 2-3 капли в каждую ноздрю. Ну и естественно учитываем наличие или отсутствие противопоказаний. Идем дальше. Следующий уровень это горло. Чаще всего для смягчения и увлажнения горла мы используем препараты на растительной основе. Конечно, если вы не аллергик и при отсутствии тех же самых противопоказаний. Самые популярные препараты, которые мы назначаем, это кармолис, шалфей, эвкалипта, ромашка. Хотя последняя кому-то сушит, кому-то хорошо увлажняет. Вообще в препаратах для горла все индивидуально. Одни и те же средства кому-то будут приносить хороший смягчающий эффект, а у кого-то усиливать кашу. Поэтому, если средство для увлажнения горла вам дает обратный эффект, естественно, мы его отменяем. Более подробно о натуральных средствах, направленных на смягчение кашля, вы можете ознакомиться также в видео, которое будет в описании, либо по вот этой ссылочке. Вторая группа для увлажнения и смягчения слизистой оболочки горла это местные противовоспалительные препараты. Чаще всего я назначаю препарат ОКИ, для полоскания, или Tantum Verde, он тоже идет как для полоскания, так и забрызгивания. И это не реклама, просто действительно я чаще всего их использую. Таких препаратов на самом деле много, самое главное, что вы должны понимать, что это противовоспалительные препараты для использования в горло. В среднем мы их используем три раза в день, какие-то препараты реже, какие-то препараты чаще. Ну и конечно я вам должен напомнить о том, что имеются противопоказания. Двигаемся дальше, следующий уровень начинается с гортани, трахея, бронхи, легкие. То есть нижние дыхательные пути, и до них мы можем добраться единственным способом, это ингаляциями. Потому что начиная с гортани и ниже, препараты при полоскании, при забрызгивании практически не попадают. А вот с помощью ингаляции мы можем доставить действующее вещество на тот уровень, который нам необходим. Оптимальный способ ингаляции делается с помощью компрессорного ингалятора. Для смягчения и увлажнения используем все тот же самый физраствор или соленую минералку, например, Ессентуки 17, либо четверку. Добавляем физраствор или соленую минералочку в ингалятор, в среднем где-то используем 3 мл, включаем и дышим. Делаем таких 2-3 сеанса в день. Ну и если у вас кашель с мокротой, как будто бы он идет из нижних дыхательных путей, откуда-то из груди. Если такой мокроты много, то ингаляцию делаем не ранее, чем за 2-3 часа до сна, чтобы успеть за это время очистить нижние дыхательные пути от той мокроты, которая будет более активно отходить. Если же кашель по ощущениям идет из горла, либо из носоглотки, то ингаляции мы можем делать непосредственно в том числе перед сном. Что же делать, если ингалятора нет и нет возможности его приобрести? Здесь вы можете использовать ту же самую соленую минералку. Налили ее в небольшую кастрюльку, подогрели градусов до 70, чтобы уже начал появляться туман, то есть активно жидкость испаряется. Взяли эту кастрюльку, поставили в удобное Надежное место, чтобы она не упала и вас не обожгла. Накрылись одеялом либо полотенцем и на расстоянии подышали над этой кастрюлькой теплым влажным воздухом. Важно, чтобы он был не горячий, просто теплый влажный воздух. Но с компрессорным ингалятором, конечно, попроще и поэффективнее. В следующих сериях про кашель мы продолжим разбираться с проблемой. Мы отдельно поговорим о сухом кашле, о влажном кашле. И будет еще много полезного для того, чтобы каждый из вас смог справиться с кашлем. О лечении сложного кашля, когда врачи уже сдаются и не знают, как помочь пациенту, я знаю не понаслышке, потому что я работал в том числе руководителем центра хронического кашля. Поэтому кому нужна моя помощь для того, чтобы разобраться с проблемой, чтобы с ней справиться, можете записаться ко мне на консультацию. Сделать это можно на сайте храбров.рф, ссылочки в описании, ну либо нажав на ссылку вот здесь. Лечитесь правильно и будьте здоровы, помогайте вашим врачам справиться с вашими проблемами. Отличного настроения и хорошего дня, увидимся, пока.